Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о компании Samsung. Вот так случилось, что пришлось все-таки мне, короче, часики с LTE брать. Для того, чтобы, так скажем, информировать людей о тех проблемах и их решениях, с которыми они сталкиваются. Поэтому, ну, думаю, надо же все-таки людям, так скажем, помогать. Поэтому взял. У меня простая версия Galaxy Watch 4 без LTE, Classic 46 мм. Я себе взял, получается, Watch 4 Classic 46 мм, только черные и они с LTE, с LTE. Сейчас мы их и сравним немножко, так на всякий случай, просто мне вот интересно, я поэтому распаковочку показываю. Ну, в принципе, разницы никакой. Эти вот черенькие, а эти вот у меня стальные. Все. Серебряный цвет и черный цвет. Абсолютно одинаковые часики. Да, ничего здесь, никакой разницы у них нет. А здесь у них все то же самое, как у обычных часов. Здесь база зарядки. Да, обычная база зарядочки. И далее что? Мануальчики всякие. Даже нет мануальчиков. Никаких. Вроде должны быть. А, есть. И мануальчик там внизу. Ну все. Все остальное, все то же самое. Черный цвет. А наклеечка тут какая-то. У меня на той, на той версии, которую я покупал, на такой наклейки не было. Преимущество этих часов только в том, что они могут работать автономно, как телефон, независимо от телефона, от смартфона, другими словами. Да? Туда подключаешь ECI и используешь данные часы. Класс в чем, даже если вы смартфон забыли дома, к примеру, да, но у вас подключено удаленное подключение, то, естественно, когда вам будет звонить на смартфон, на эти часы в любом месте будут приходить. И звонки, и все с вашего смартфона. Независимо от того, одинаковый у вас номер или нет. Все. Вот такие вот часики. Следующий видосик у нас будет о том, как подключить eSIM. Как подключить eSIM. Вот этот ремешочек они, конечно же, с ремешочком налажали. Они в этот раз отличный материал у ремешка. Но э, сделано вот эти вот штуки. Они сделали, видите, вот так. Ну чё к чему? Вот зачем они его так сделали? Это же жизнь какая-то. Ну, вот смотрите. Вот такие вот пролеты Ремешок ровно не ложится по руке. Это надо ручищу вот такую иметь, чтобы он ровно лег. А так никак. С этим они, конечно, как-то в этот раз не угадали, короче, <laughs> методом. Ну, а в целом вот такие вот часики. Так что, дорогие друзья, сейчас буду их подключать.